Лето в полном разгаре, вовсю собираем грибы, поспела черника, но речь у нас сегодня с вами пойдет о другом даре природы, на мой взгляд уникальном по своему составу и свойствам. Сегодня я вам расскажу, как можно буквально за сутки избавиться от простуды, вот этом насморк першение в горле вот это вот в общем противное состояние да и вообще в принципе от любых других инфекций в вашем организме речь у нас с вами пойдет о еловой смоле и ее применении, или как ее еще называют живицы также я вам расскажу о молодых еловых побегах и что с ними делать в общем сегодня в центре нашего внимания красавица ель Выглядывая ваши вопросы, могу сказать, что по своему составу и полезным свойствам сосновая смола ничем не хуже, чем еловая. Просто сосны они не везде растут, и найти именно сосновую смолу чуточку сложнее, чем еловую. Поэтому сегодня будем рассматривать именно еловую смолу. На уж если вы возьмете и будете пользоваться сосновой, то хуже от этого точно не будет. Рассказывать вам о полном составе еловой или сосновой смолы не имеет смысла, так как в ней настолько огромное количество всего полезного. Там и группа витаминов, микроэлементы, различные эфирные масла и так далее. То есть на самом деле ее действительно можно назвать панацеей. Могу лишь сказать, что еловая или сосновая смола является мощнейшим природным антисептиком и иммуностимулятором. Проще говоря, еловые или сосновые смолы способны снять воспаление, заживляют раны, убивают вредоносных микробов, причем что внутри, что снаружи организма. Я вот не врач, утверждать не имею права, но поговаривают, что еловая или сосновая смола способны даже избавить от онкологии первое что вам расскажу друзья это как лично я устраняю простуду или ее симптомы в зародыше но для начала давайте может кто не знает поясню вообще что такое еловая смола и для чего она нужна дереву можно сказать что природа наградила хвойные деревья такие как ели сосны кедры и так далее настоящей регенерацией и восстановлением. дело в том что кора дерева она внешний слой и защищает сам ствол ну, можно сравнить с кожей у человека. Так вот, если образуются на дереве какие-то трещины, либо ветка сломалась от ветра, либо еще какие-то повреждения внешнего слоя, дерево сразу же выделяет лечебную смолу, которая как бы обволакивает трещину, ран, рану, назовем ее так, закрывает ее и препятствует проникновению вовнутрь различных грибковых всяких вредных микробов, жуков и так далее. По, по сути говоря, такое же действие смола оказывает и на человека. И спасибо природе, что мы можем этим воспользоваться. Сама по себе смола имеет три вида. Вот такая вот твердая, уже хорошо застывшая. Мягкая, еще не до конца затвердевшая. И жидкая свежая смола в виде капель. Для еловой жвачки, а именно ее я использую для лечения простуды, нам с вами понадобится первый вариант, то есть твердая застывшая смола. Остается лишь найти ее и собрать. В принципе, вот таких двух кусочков нам будет вполне достаточно. Ну, хотите, можете еще добавить, сколько в рот влезет. Единственный момент, что вот этот вот внешний налет, его лучше счистить аккуратно ножом. Можно ножом, иногда, если ножа нет под рукой, то прямо об кору того же дерева я счищаю. Кстати, да, очень важный момент, ребята, о индивидуальной непереносимости хвойных смол. Вот неизвестно, есть у вас аллергическая реакция или нет, если вы не знаете, возьмите немножко свежей деловой смолы в первой ее форме, как я вам рассказывал. И также, как я вам показывал на методе муравьиной кислоты, смажьте вот здесь самый нежный участок кожи на сгибе локтя прямо вот этой смолой. Дальше также немножко с ней походите. Потом посмотрите, если у вас нет никакого раздражения, покраснения, то все, это ваш случай. Вот ту смолу, которую мы с вами собрали, можно запросто смело класть в рот и разжевывать. Вот ты ее разжевываешь поначалу. Она будет горчить, но, в принципе, вполне терпимо, то есть сносно. Ну, а как вы хотели, это лекарство. Я что-то не припомню вкусных и сладких лекарств. Но через какое-то время она э, даже приобретает такой приятный оттенок аромата. То есть жевать ее даже становится приятно. Примерно вот такая вот эта жвачка после разжевывания. И вот ты идешь по лесу. Собираешь свои любимые грибы или ягоды. Или вот как я охотник, иду, маню рябчика. И пожевываешь себе эту еловую жвачку. Жую я примерно до тех пор, пока она не становится совсем безвкусной. Ну, где-то часа три примерно. После этого ее можно выкинуть, набрать свежий смолы, разжевать и заново ее продолжать жевать. Вообще, в принципе, ее можно жевать целый день. Вот, она только пользу приносит. Знакома, да, вот это вот попершивание вот это першение в горле вот это вот все стоит какое-то щекотание в носу вот это идет там сопливость ну в общем простуда одним словом причем такая вялотекучая то есть и особая температура там какая-то небольшая 37 37.2, ничего не помогает при этом вот это может длиться очень долго но ты я реально где-то на охоте ну часов сколько ну часов 6 я допустим нахожусь вот эту жвачку пожевал еловую и все как будто вообще не было ничего. Просто как рукой сняло. Я еще раз вам скажу, я не врач, но эта штука реально работает. Между прочим, эта штука еще и здорово отбеливает и восстанавливает зубы. Очень полезно для полости рта, для десен, зубов. То есть двойной эффект. И да, еще раз вам повторюсь, что если у вас есть какая-то аллергическая реакция вот, на хвойные, то лучше не рискуйте. Этот метод, к сожалению, не для вас. Да, и она такая вот будет прилипать к зубам пока вы жуете это ничего страшного так и должно быть поэтому все-таки лучше вот я уже на своем опыте выбирайте более твердую такую более застывшую смолу она не так сильно будет липнуть к зубам. Но, тем не менее, даже если налипнет, это наоборот даже полезно. Но это лишь первый способ, как можно использовать для здоровья еловую или сосновую смолу. Идем далее. Очень рекомендую вам собрать мешочек еловой смолы для дома и всегда иметь ее под рукой. из собранной еловой или сосновой смолы можно делать отвары и настои. Если у вас возникли проблемы в верхних дыхательных путях, нам понадобится литровая банка стеклянная, в которой кладем примерно 100-150 грамм смолы и заливаем ее 0,5 литрами теплой кипяченой воды. Только не кипятком, а именно теплый такой кипяченый градусов 80 воды. Иначе крутой кипяток просто убьет все полезные вещества. Таким образом, у нас получается живая вода из живицы. И настаиваем мы ее примерно неделю или даже дней 10 в светлом месте, после чего принимаем 3 раза в день по одной столовой ложке за полчаса до еды. Вообще, в принципе, при каких-либо проблемах с дыхательными путями, кашель там, например, можно поставить кастрюльку на плиту и греть в ней еловую смолу, она растворится, и дышать этими парами. Очень здорово поможет, также убивает любую инфекцию. Правда, будьте предельно осторожны, не переусердствуйте, чтобы не сжечь дыхательные пути. Ну и также еловая или сосновая смола является афродезиаком. Для мужчин, страдающих проблемами с потенцией, берется столовая ложка, тоже растапливается еловая смола и разводится в 0,5 литрах водки или спирта. Далее это настойка, ну далее вы ее размешали и настаиваете примерно, ну где-то недели 2-3. Вот эту настойку нужно принимать по одной э, чайной, ну в общем-то зависит от вашего веса, от реакции организма, надо слушать свой организм. Чайную или столовую ложку также 3 раза в день за полчаса до еды. Ну а мы с вами идем далее, сейчас я вам расскажу о еловых побегах. Вот те, кто меня давно смотрит, наверное, замечали в фильмах моих, что я иногда в котелке завариваю себе лесной чай. Да, я собираю молодые вот такие вот зелененькие свежие еловые побеги и далее я просто либо в котелке где-то на огне, либо можно в принципе в термосе заварить их. Только кипяток, опять же, не вот крутой кипяток, а где-то градусов 80-85, чтобы не убить полезные вещества. Можно добавить листик земляники или лесной малины для аромата. Заварили в котелке, прям можно сразу этот чай пить. А в термосе можно сделать такой, как бы, отвар. Для этого залили в термос и на ночь оставили. После этого также пьете, как обычный чай. Эта штука прекрасно тоже помогает для здоровья и в качестве антисептика. Это вот такой вот чай. На самом деле дома вот набрали, ну что там сложного, да? набрали тоже в пакетик этих еловых побегов. Лучше, конечно, свежие. Вот. Особенно хорошо в походе где-то, прямо вот так, такие чаи делать лесные. Заварили и пьете. Первая форма, то есть жидкая еловая смола, в 100 раз лучше справится с обеззараживанием и заживлением каких-либо ранок или порезов на коже, чем, скажем, какое-то покупное аптечное средство. То есть, ну вот, у меня есть небольшая ранка, где-то накололся, видимо, когда грибы собирал, где-то веточку зацепил. Вот, я взял такую свежую текучую еловую смолу. И прямо наношу вот так вот на ранку немного ранка или какой-то порез заживет намного быстрее при этом в принципе по аналогии с корой дерева эта смола препятствует проникновению какой-либо ну каких-либо вредных бактерий вот защищает ранку и да, между прочим, еще и оказывает, я так понимаю, какое-то обезболивающее воздействие, потому что вот если саднит, это почему-то проходит. Единственное, что не нужно никуда местом пореза, где вы нанесли смолу, никуда прикасаться. Все будет прилипать, она очень липкая. Ну, то есть, к примеру, если вы где-то находитесь в походе, да или за теми же грибами, бывает там где-то на веточку, на сучок, наткнулся, напоролся, где-то какая-то ранка появилась, то есть вот не нужно сразу где-то искать йод и так далее. Хотя, в принципе, я всегда вот еще раз скажу, что в аптечке походный медикаменты такие должны быть. Все-таки это антисептики должны присутствовать. Однако, ну не оказалось, за грибами же не берешь с собой. Вот, очень редко. Поэтому вот нашли вот такую жидкую еловую смолу, нанесли на ранку и все, она у вас заживет, все будет в порядке. Также просто обязательно прогуливайтесь в хвойном лесу еловым, там, кедровым, сосновым, вы идете, гуляете и дышите фитонцидами. Фитонциды – это биологически активные вещества, выделяемые, вот, производимые еловыми тут, еловыми хвойными породами деревьев. Они витают в воздухе и... Уничтожают всякие грибки, болезнетворные бактерии и так далее. То есть вот сам воздух этот, он очень... Не случайно, ведь всякие здравницы, да, вот эти советские, да и сейчас... Всякие оздоровительные курорты, они ведь, заметьте, находятся в основном в таких лесах. То есть кедровник, там сосны такие вековые, красивые. Действительно, да, люди ходят, гуляют, гуляют парами, там с детьми приезжают. У кого-то проблемы с дыхательными путями, с легкими. Вот это действительно оказывает оздоровительный эффект, эти фитонциды. Так что... Почаще выбирайтесь в лес просто погулять, берите с собой детей, хотите грибы, грибы это вообще, сейчас я не знаю, у нас их пруд пруди, как у меня тут друг вырезался, говорит, у нас грибная феерия. Это вот я вам рассказал, да, но есть же еще много масса способов, если вам знакомы какие-либо еще э, способы э, применения еловой там, или сосновой смолы э, в лечебных целях, э, пожалуйста, буду очень рад, если напишите в комментариях. Почаще выбирайтесь в лес. Спасибо, что смотрели. Большую вам удачи. Ну и пока, увидимся.